Чемпион мира Швейцария Стефан Ланбиелия поставит короткую программу Михаилу Калиде. Первый тренировочный лагерь я проведу в Швейцарии, где буду работать с Абиелем Стефан, поставит мне новую короткую программу. Музыку мы пока еще ищем. Сейчас у нас есть несколько разных идей, рассказал Калида. Также Коляда поделился ожиданием от тренировок в США под руководством Рафаэля Арутиняна. Действующий чемпионат мира Нэтан Чена тренируется в его группе, так что мне будет очень интересно позаниматься с таким спаринг партнером Возможно, я выучу какие-нибудь нюансы, о которых еще не знаю. Никто не может знать все на свете. Я уеду в США, чтобы обменяться опытом, чтобы подметить там что-нибудь, узнать что-то новое. Калифорния – другой край света. Надеюсь, что мне там понравится. Там есть океан, солнце и люди живут совершенно по-другому, рассказал если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока!